В Казанском федеральном завершился фестиваль иностранных языков и иностранной песни. Мероприятие является ежегодным и проводится уже более 20 лет. Это мероприятие достаточно глобальное для нашего университета, потому что в нем участвуют студенты неязыковых специальностей, или неязыковых направлений всего университета. В этом году участвуют 10 команд и представлены 10 институтов. В первый день мероприятия по традиции прошел конкурс темов, а второй день был полностью посвящен иностранной песне. Не побоялись попробовать свои силы и первокурсники. Для них фестиваль иностранных языков и иностранных песен стал решительным шагом вперед. Я только на первом курсе, и это как-то э, очень ободряет то, что ты уже всего лишь третий месяц, четвертый месяц учебы, а ты уже выступаешь э, в своем университете, уже блистаешь, и это очень круто. Компетентная жюри приняла довольно непростое решение. Им предстояло оценить правильность произношения каждого участника, дикцию, внешний вид, соответствие сценическому образу, оригинальность и соблюдение регламента. Итак, победные места в конкурсе stem разделили команды институтов социально-философских наук и массовых коммуникаций, психологии и высшей школы ИТСКФУ. А заслуженное первое место в конкурсе песни завоевала Накимулина Алина, студентка института физики. Но ну, вообще многие участники как бы очень гласисты, и каждый достоин победы. И мы все самые хорошие, я бы сказала. И это даже все-таки не, не как конкурс для меня, а как какой-то какой праздник. Как отмечают сами участники фестиваля иностранных языков и иностранной песни, яркое запоминающееся событие в жизни студентов и университета. И весьма отрадно, что из года в год интерес к фестивалю только растет. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.